Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами зачитываем вторую часть сайта Советской военной администрации Германии, Германии, которая говорит о золоте СССР. Мы в прошлый раз начали читать заявление президенту Российской Федерации Медведеву Д.А. от Шашурина С.П., о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов Международного преступного сообщества, бывшего президента Республики Татарстан Шаймиева МШ, министра МВД Республики Татарстан Сафарова Аа бывшего министра МВД Татарстана, ныне заместителя МВД России Галимова И.Г., заместителя МВД Татарстана Тимирзянова Ивазанова, прокурора Республики Татарстан Амирова, его заместителя Загидуллина, мэра Москвы Лужкова, мэра Казани Медшина, Туманова и других лиц по фактам создания преступного сообщества, совершившего двойточие хищение золота, алмазов и других материальных ценностей путем мошенничества, связанного с рейдерским захватом земель, имущества и денежных средств АСРТан и других компаний злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие повреждения, тяжкие последствия, превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий, хищение оружия, организация совершения заказных убийств и терактов, незаконное задержание и заключение под стражу, укрывательство преступлений. То есть по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, часть 3, 159, часть 4, 285, часть 3, 286, часть 3, 105, 205, часть 3, 226, часть 4, часть 2, статья 299, 301, 316. УК РФ. Обстоятельства преступных действий указанного Международного преступного сообщества заключаются в следующем. Исполняя обязанность президента Республики Татарстан Шаймиев М. Шеф в течение двух десятилетий в период с 1992 года до 2009 года организовал и руководил Международным преступным сообществом состав этого международного преступного сообщества Шаймиевым МШ были вовлечены в разное время должностные лица министры МВД Республики Татарстан Галимов, а затем Сафаров, прокурор Татарстана Амиров, заместителя МВД Татарстана Тимирзянов и Вазанов, а также члены так называемой Ельцинской семьи Черномырдин, Хаджоев, Чубайс, Березовский, Вавилов, Геращенко, мэр города Москвы, Лужков, Туманов и многие другие должностные лица. Эти высокопоставленные должностные лица в составе Международного преступного сообщества, начиная с 1992 года и по настоящее время. После моего незаконного ареста и содержания меня в местах лишения свободы, незаконно завладели моими активами, землей, имуществом, денежными средствами всех моих компаний, которые я создал и являюсь учредителем, а именно АСР ТАН, далее переименованную в ООО фирму СЭР ТАН, ООО Даймонд ТАН, ЗАО КАДИК ЦЕНТР, БАНК Тан, авиакомпания ТАН, ТОО ТАН, СХПК ТАН, АСО ТАН, благотворительный фонд Шашурина и другие. Часть компаний была незаконно переоформлена на других лиц. Для управления захваченного имущества преступным сообществом создана новая компания ООО "Софт Трейда" и другие, через которые производились массовые хищи, хищения активов АСР Тан и других компаний. Похищены этим преступным сообществом материальные ценности, принадлежащие мне с указанных компаний в виде золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, автомашин, КамАЗ, стали. Денег и других материальных ценностей вывезены из страны и аккумулированы на частных счетах подставных лиц Загребельного, МН, Ушакова, Хайрулина, Шакирова и других, а также гражданина США, Магила, Шуа, граждан, граждан Канады, Фрезера, Хаза и другие открытых в различных банках Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии, США и других странах Европы, Азии, Канады, до указанных активов российских запасов золота, алмазов, нефти, камазов и денежных средств через АСР ТАН и хищение активов других аналогичных компаний руководством Татарстана при лоббировании отдельных депутатов Государственной Думы РФ был подписан в 1992 году между Россией и Татарстаном договор о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией. Этот договор превратил Республику Татарстан в основной офшорный центр по отмыванию денег в России, а также центр бесконтрольного расхищения огромных материальных ценностей России, активов в виде золота, Нефти, угля, металлов, автомобилей, древесины, химической продукции, денежных средств, принадлежащих вкладчикам Сбербанка России и так далее. Основным органом создания международного преступного сообщества по выводу активов за рубеж явился Масонский орден. Орден Белого Орла. Этот орден был создан в 1992 году из наиболее авторитетных коррумпированных лиц государства для осуществления крупных совместных операций по тайному разделу сфер влияния в России. В состав Ордена Белого Орла входили, помимо президента России Ельцина Бен, президента Татарстана Шаймиев, президент Башкир Тостана Грахимов, губернатор Свердловской области Россель, мэр города Москвы Лужков и другие. Магистром ордена был избран золотодобытчик В.И. Туманов, который непосредственно отвечал за золото в России. Впоследствии в этот орден вошли и другие известные лица. Иосиф Кобзон, Борис Немцов, Григорий Явлинский, Аушев и другие в состав этого ордена входили также уголовные авторитеты тайванчик япончик таранцев и другие первоначальный взнос в этот орден в начале его образования составлял десять тысяч долларов соединенных штатов впоследствии до орден разросся до небывалых масштабов почетным членам этой организации вручали орден белого орла Таким орденом награждались Ельцин и Аушев. Одним из основных силовых инструментов ордена являлись чеченские боевики. Денежные средства для этого ордена делались в 90-е годы прошлого столетия, в основном в банках Владикавказа, Махачкалы и Грозного, с использованием так называемых чеченских авизо, с использованием руководства ЦБРФ, и использованием сотен коммерческих структур по всей России. При этом большинство хищений активов и богатств страны осуществлялось указанным преступным сообществом посредством проводки этих активов через широко разветвленную сеть захваченных моих компаний АСР ТАН, ООО «Даймонд ТАН», ЗАО «Кадик Центр», «Банк ТАН», ТОО «ТАН» и других организаций, где я являлся учредителем этих компаний с миллиардными и миллионными суммами уставного капитала. Эти активы выводились также и через десятки других компаний, фондов, специально созданных для этих целей. ООО Трейд, «ЗАО Супер Миг, «ООО «ТИСА», «ЗАО «ТГК Плюс»» и другие деятельность которых лично контролировали через подставных лиц Шамиев, Сафаров, Туманов и другие. После того, как я незаконно был арестован 23.10.1993 года и незаконно привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу номер 141695, далее переименованному в номер восемнадцать двадцать три ноль два семьдесят восемь два в общей сложности по данным следственных органов, проводившим проверки движения денежных средств в последнее время через счета АСР ТАН ООО фирмы АСР ТАН ООО Даймонд ТАН ЗАО «Кадик Центр», Банк ТАН, ТОО «ТАН», АСО «ТАН», ООО Софт, и другие компании. Подставными владельцами этих компаний Юсуповым, Петренко, Ушаковым, Рахмангуловой и другими указанным преступным сообществом – было похищено и вывезено из страны всего не менее десяти тысяч тонн золота, которое хранится в банках Канады, Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Израиля, Германии, десятки миллионов тонн нефти, алмазов на сумму шести миллиардов долларов США, тридцать тысяч камазов, семьсот шестьдесят тысяч тонн стали, три вертолета сотни миллионов денежных средств и другое. Так, например, только Цен... генеральный директор ЗАО КАДИК Центр Ушаков НИ от имени АСР Тан из Магадана вывез 2750 килограмм золота в Татарстан. А затем это золото при содействии сотрудника ФСБ Позднякова Вместе с алмазами на сумму 28 миллионов долларов США под контролем премьера Татарстана Муратова в 1993 94 годах были отправлены в Израиль. Операции по похищению золота, алмазов, серебра проводились под непосредственным руководством золотодобытчика Туманова В.И. и контролем Шаймиева Мэше. При участии министра природных ресурсов Яскевича и мэра города Москвы Лужкова и других лиц активы от вывезенного через АСР, ТАН, ООО фирмы СР, ТАН, золота, алмазов, нефти и другого имущества, которые хранятся за границей в десятках зарубежных банков, в сумме составляют около... 13,5 триллионов долларов США. Эти денежные средства находятся на счетах подставных лиц. Загребельного, на счетах которого числится 32, 3, в 32 банках запада, 6,5 триллионов долларов США. На счете депутата Государственной Думы Хайрулина 31 Сорок один миллиард долларов США, Шакирова 20 миллиардов долларов США и других лиц. Денежные средства, которые похищались со счетов Ассертан и ООО фирмы Сертан, хранятся в КВС банке на счете номер сорок пять тридцать двадцать восемь пятнадцать шестьдесят черточка семь гражданина загребельного мн в сумме 108 миллиардов долларов сша в банке парис банк лондон 17 миллиардов долларов сша в банке кредит аншталь австрия 5 миллиардов долларов сша семьсот восемьдесят шесть тонн золота Хранится в банке Бюро-Отель Лихтенштейн 500 тонн золота. Хранится в банке Франкфурт на Майне и, друг, и других 32 банках Запада. Безопасность проведения всех финансовых теневых операций по поводу активов за границу через АСЕРТАН и ООО фирму СЕРТАН, ООО Даймонд ТАН. ЗАО, КАДИК, Центр, ООО, Софт, Трейд, Банк, ТАН, при участии руководства Татарстана, поддерживалась на уровне руководства РФ и ЦБ РФ, обеспечивалась непосредственно высшим руководством Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России в лице генеральных прокуроров РФ и их заместителей. Устинова, Калмагорова, Бирюкова, Прокурора Татарстана Амирова, министров МВД РФ Ерина, Куликова, Рушайла, министров МВД Татарстана Галимова, Сафарова, ФСБ РФ Ковалева, генералов ФСБ РФ Малкина, Жеребчикова, СВР РФ Меркулова и другие. В распределении активов, кроме указанных выше лиц, также принимали участие Березовский, Гусинский, Ходорковский, Невзлин, Абрамович и другие олигархи первой волны. Многие лица причастны к этим теневым операциям, которые являлись свидетелями, а также следователи, которые пытались скрыть это международное преступное сообщество по указанию Шаймиева, Галимова и Сафарова и другие ликвидировались путем заказных убийств. Этими должностными лицами также был организован под руководством Шаймиева и Галимова с целью сокрытия хищения КАМАЗов теракт в виде поджога завода двигателей КАМАЗ в городе Набережные Челны, чем был причинен громадный материальный ущерб на общую сумму не менее одного миллиарда долларов США. Обстоятельства хищения через АСРТАН и ООО фирму СРТАН золота, серебра в 1992 году, в 1992-1993 годах основу преступного сообщества составляла финансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы. Кюри Аскаль, Вахиев Иссу, Ивельхиев Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдул-Кадыров Ревзан, Шахидов Абдулла через этих лиц при содействии Шаймиева и Туманова Асертан получил в конце 1992 года в качестве кредита с Центрального банка РФ 1 триллион рублей. Из всей этой суммы, полученной мною через чеченский авизо, в начале 1993 года 5 миллиардов рублей были мною направлены на экономическое развитие Ассертан, в том числе на закупку КАМАЗов, а остальные 995 миллиардов рублей по указанию Туманова, согласованному с Шаймиевым и другими должностными лицами АСРТАН, направлялись для закупки золота, серебра в 88 артелей страны, расположенных в Магаданской, Четинской, Амурской области, Якутии, Приморском и Хабаровском крае. Золото, которое от имени Асертан было закуплено по подписанным мною договорам с руководителями 88 артелей на добычу золота. Вместо доставки золота в Асертан по распоряжению Шаймиева и Туманова после моего ареста доставлялась на завод КАМАЗ в город Набережные Челны, где тайно проводился его финаж. а финаж проводился по ночам в Литийском цехе под руководством начальника цеха Фабера. Затем машинами Гохран Республики Татарстан золото в слитках перевозилось на аэродром авиакомпании Аэростан, город Казань. Далее самолетами Ил-76 по поручению Шаймиева это золото перемещалось частично из России в Западную Европу, в основном Англию, Германию, Швейцарию, другая часть в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы. Оттуда... Оно уже следует, следовало под видом совместного узбекско-российского груза в Австралию, Таиланд, Сингапур, Интонезию, Тайвань, Малайзию, Гонконг и другие страны. Серебро, которое вывозилось на запад на заводе КАМАЗ, переплавлялось в диски от автомашин и под видом запчастей эти серебряные диски, Направлялись самолетами и автотранспортом в Германию, Англию, Швейцарию и другие страны. На первоначальном этапе в период 1993-1996 годов преступным сообществом под руководством Шаймиева и Туманова было вывезено на Запад 786 тонн золота и 460 тонн серебра. Это золото и серебро было размещено в Швейцарии, Англии, Германии, а затем аккумулировано в Бельгийском банке кредитбанк на счет номер 45, 36, 28, 15, 60, черточка, 27 частного лица загребельного ММ и гражданина США Магила Ешу А, при этом загребельный, представлял интересы своих теневых хозяев, Шаймиева, а также других связанных с ним лиц. Президента Якутии Николаева, Волошина, Чубайса, Вавилова, Туманова и других участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном афинаже и тайном вывозе за рубеж. Принимали также должностные лица Пискунов, Таранаковский, Рудаков, Президент Саха-Якутии Николаев, мэр Якутска Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший министр сельского хозяйства Кулик, заместитель министра финансов Свавилов, начальник госимущества РФ Тумб Чубайс, руководители Гохран, Бычков, Котляр, Котляр и другие, которые осуществляли свою деятельность под прикрытием премьера РФ Черномырдина непосредственно перевозил золото из Сибири в город Казань помощник президента Асертан Сатаров Олег и летчики компании Аэростан из города Казани непосредственно эти лица действовали под личным контролем помощника Шаймиева Муракаева. Все проводки по, по перевозке золота осуществлялись через Асертан и Банк Заречья. В 1994 году золото также перевозилось на литейный завод КАМАЗ через ООО ТИС под контролем главы администрации Зеленодольского района Татарстана Кого, Когокин, Когогина. С.А. После физического перемещения золота-серебра из России за границу оно было заложено на хранение в банке Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на основании чего Загребельный МН совместно со своим финансовым директором Максимом Ханом под контролем Чубайса и подписанным им документом выпустили золотые сертификаты. Частного капитала по установленной международной форме, которые в сентябре 1996 года были верифицированы бельгийским банком «Кредитбанк», под которыми находились российские активы в виде золота, серебра и нефти. В тот же период времени указанным преступным сообществом производилось одновременно хищение и перекачка нефти на запад после чего и были оформлены ценные бумаги загребельного в банке кредитбанк бельгия 21 сентября 1996 года был оформлен счет загребельного который представлял интересы указанного преступного сообщества на этом счету были заложены активы в виде вывезенного Золото, серебра и нефти. Ценные бумаги на общую сумму 14,3 миллиардов долларов США, из которых на 7,4 миллиарда составляло золото и серебро, и на 6,9 миллиардов долларов США – нефти. В западных странах, куда вывозилось золото и формировались активы в банках этих стран – были специально созданы компании и фонды в виде мировых клубов-миллиардеров, а именно в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде Международного благотворительного фонда милосердия и здоровья МКМ, МКС, РУС-7, Лихтенштейне, Международный инновационный фонд МКМ, СИР-144, Мировой фонд ин инновационного капитала МКМ ЗОР восемь в Швейцарии. Мировой страховой фонд МКМ АРС двадцать четыре в Германии. Мировой неделимый фонд МКМ УР двадцать семь Панака. Мировой накопительный фонд МКМ СВЕТ девять Англия инвестиционно-промышленный консорциум Золото Езе э, Кения, Швейцария. <сор> Научный консорциум Золото Езе Кении, Франция. Мировой фронт за выживание человечества. <сор> Золото Езе Кения в Испании. <сор> Такой же мировой клуб мир миллиардеров. <сор> был создан и в России в виде потребительского сообщества клуб МКМ под руководством генерала СВР Меркулова ВВ. И для управления всеми этими компаниями была создана управляющая компания ⁇ Потребительское общество ⁇ Международный кооперативный холдинг ⁇ Золотое сечение ⁇ где генеральным директором является Кренц СВ. В дальнейшем в связи с продолжением вывоза золота, серебра и нефти в последующие годы, где было вывезено всего около десяти тысяч тонн золота на личном счету номер сорок пять тридцать шесть двадцать восемь пятнадцать шестьдесят черточка двадцать семь Загребельного МН на двадцать девятое августа две тысячи шестого года в КБС банки уже значилось. 108 миллиардов долларов США. 7 тысяч тонн золота, вывезенного по документам АСРТАН, хранится на счетах подставных лиц в банках Германии, Англии, Бельгии, Лихтенштейне, Швейцарии, Монако, Франции, Испании, контролируемых указанными выше мировыми клубами миллиардеров. Когда я... В середине 2008 года вскрыл указанные обстоятельства по похищению золота и серебра через Асертан, то участники преступного сообщества стали прятать эти денежные средства на счетах других компаний. Так, участники преступного сообщества, те денежные средства, которые были переведены со счетов ООО фирмы Сертан на Запад в 2008 году, были частично спрятаны и переведены на счета вновь созданных компаний или других подставных лиц. Например, по распоряжению Чубайса из банка АБА МПС Испания, где хранилось 46 миллиардов долларов США, вывезенных через... 6 триллионов рублей. Нефти и нефтепродуктов. Хищение перекачка нефти и нефтепродуктов на Запад проводились с международным преступным сообществом под руководством э, того же Шаймиева, в основном через компании ООО «Сувар», ООО «Софттрейд», и связанные с ними компании с названиями ООО Таив, ООО Нира Экспорт, Компанию Татурос, расположенные в городе Казани. Эти все компании находятся под контролем Шаймиева, через поставленных им руководителей этих компаний. А ООО Таив находится в собственности сыновей Шаймиева. Основная перекачка нефти и нефтепродуктов в городе Москве. Проходила через компанию «Зао Трайдекс» и связанные с ней около 30, 300 компаний, находящихся под контролем Лужкова. Компанию «Юкос», руководимую Ходорковским, нефтяные компании, подконтрольные президенту Республики Башкортостан, Рахимову и его сыновьям, нефти и нефтепродуктов Шаймиевым и его группой, Вывезено нелегально через фирмы Ооо Сувар и Ооо Сувар М на общую сумму не менее двадцати двух миллионов долларов США. Ооо «Таиф» не менее двадцати миллионов тонн нефтепродуктов. ООО... через Ооо «Нираэкспорт» около 18 миллионов тонн нефтепродуктов. 20% от, прибыли, и от продажи, прибыли от продажи этой нефти через указанные компании оседают на счетах сыновейшей МИИВА, открытых в банках Швейцарии и Австрии. Через компанию «Татурас» направлено из Татарстана в Турцию 7 миллионов тонн нефтепродуктов для организации строительства терминала, но терминал так и не был построен а на деньги от реализации 7 миллионов тонн нефти, поделены между сыновьями Шаймиева и гражданином Турции Дегера, который способствовал реализации нефти в Турции. Часть нефти в 1992-1998 годах из Татарстана нелегально направлялась в начале в город Кременчук из Татарстана а затем переработанные нефтепродукты поставлялись в город Севастополь. По трубе, откуда контрабандно, через группу лиц под контролем адмирала Балтина, с использованием хранилищ военных судов, вывозились и продавались за рубежом. Эта нефть предназначалась для продажи на Западе и в России. Полученные деньги от продажи нефти использовались ягопы, для уничтожения химического оружия в России. А на самом деле эти денежные средства направлялись для финансирования строительства личных дач в Крыму для участников преступного сообщества. Руководил этими всеми операциями под контролем Шаймиева, управляющий делами президента Татарстана Козырь Н.И. Денежные средства от продажи этой нефти оседали на, на счетах в банках Заречи и банки ТАН в городе Казани и банки Москвы. В банке Москвы сосредотачивались денежные средства от продажи нефти в интересах Лужкова, которые передавались Шаймиевым Лужкову. Всего Шаймиевым Лужкову через ЗАО Сувар и Асертан было передано по сговору с Лужковым 7 миллионов тонн нефтяных продуктов. 7 миллионов Пять миллионов тонн нефти из них передавались как взятка в интересах министра МВД РФ А. Куликова и директору ФСБ РФ Н. Ковалеву, которые по просьбе Шаймиева выпустили из окружения из села Первомайского Чечен, из села Первомайское чеченского полевого командира Салмар, Салмана Радуила с группой чеченцев и 2 миллиона тонн нефти лично для Лужкова за то, что тот решил реализ... разрешил реализовать в Москве это количество нефтепродуктов. Нефть и продукты переработки нефти в компании «Зао Трайдекс» и «ООО Эксклюзив» руководителем «Зао Трайдекс» был Красно Лобов. Компания «Зао Трайдекс» связанная с коммерческими связями еще с не менее тремястами компаний, была выделена Лужковым специально для прогачки и нелегального вывоза нефти на Запад и продажи нефтепродуктов за границу и на территории Москвы. Через эту компанию в основном вывезено около 40 миллионов тонн нефти, и эта нефть, которую выделял Татарстан и другие республики, проходила вся нелегально на запад. Компания ООО «Эксклюзив», через которую нефть продавалась в основном на запад и в городе Москве через НПЗ, находилась под контролем со стороны гражданина США Рейфана, который был в дружеских отношениях с Лужковым. ЮМ UM, С счета компании «ЗАО Трайдекс» Были открыты в Промстройбанке, Униксимбанке, Практикабанк. В 1996-1997 году Татарстаном было выделено и прошло через Зао Прайдекс 40 миллионов тонн и 7 миллионов тонн нефти продуктов, выделенных Шаймиевым Лужкову. Компания Зао Прайдекс реализовала с разрешения Лужкова получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм, как на территории России, так и на Западе. О хищениях нефти через ЗАО «Трайдекс» президент холдинговой компании «Мир» Кузнецов ВМ в 1998 году заявил в правоохранительные органы. Через несколько дней после этого заявления Директор ЗАО «Трайдекс» Краснолобов был убит, а его фирма, по указанию Лужкова, ликвидирована и прекратила свое существование. В результате деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов убийство Краснолобова не раскрыто, хищение нефти не вскрыто, документы из Генеральной прокуратуры РФ, куда были переданы Кузнецовым, в которых было указано около 300 фирм, через которые происходила реализация похищений нефти, и около 10 тысяч счетов физических лиц, где седали денежные средства, исчезли. В 1994-1996 годах нефтепродукты похищались компаниями «Лукойл», «Альфа Тик», Тат Нефть. И затем списывались через АСР, там, а денежные средства от реализации этой нефти на Западе всего в количестве 54 миллионов тонн нефти осели 26 сентября 1996 года в бельгийском банке Кредитбанк в сумме 6,7 миллиарда доллара США на личном счете гражданина загребельного МН. Основные денежные средства от реализации похищенного золота, похищенных миллионов тонн нефти, сосредотачивались под контролем Шаймиева и Лужкова в банке Заречное, в банках Заречи, банке ТАН, банке Москвы, промстройбанке и других банках. Затем эти средства присваивались участникам преступного сообщества – а часть отмывалась Шаймеевым, Лужковым и другими лицами посредством строительства отдельных объектов Казани и Москвы через подконтрольные их женам и сыновьям компании. Деньги от реализации указанных свыше 7 миллионов тонн нефтепродуктов и реализации похищенных тысяч КАМАЗов через Банк Заречья, Банк Заречье, Банк Тан и Банк Москвы нелегально передавали Служкову. И на эти деньги строились комплекс Охотный ряд, гостиница Славянская, Москва, комплекс Москва-Сити, Храм Христа Спасителя. Участвовали в строительстве строительные организации ОАО «Интеко», ООО «Донстрой», ООО дск один и другие компании, находящиеся под контролем жены Лужского Екатерины Батурины и его окружения. Окружение. Похищенные... Похищенные архивы со счетов АСРТАН и ООО фирмы СЭР были использованы для приватизации акций нефти Татнефти и Орг Синтеза, которые потом были переписаны на ООО Таиф, где сынова, сыновья Шаймиева. Являются владельцами, были созданы на основании этих активов голубые фишки Татнефти и поставлены на Лундонскую биржу для привлечения внешних инвестиций на сумму 2 миллиардов долларов США. Деньги от нелегальной продажи нефти, которые списывались через счета АСРТан и ООО фирмы СРТан, также использовались на, на формирование уставных фондов и, коп, и компаний: Лукойл, ЮКОС, ТНК, Альфа, Славнефть, Охотный ряд. Гостиницы, славянская, шеротон, «Мариот», торговые сети, перекресток, три кита, строительство жилого комплекса в районе Жулебина. За счет денежных средств Асертан и ООО фирмы Сертан строились в Татарстане Елагубский мясокомбинат и жиркомбинат в городе Казани под руководством Шаймиева, а также премьера. РТМ Сабирова до 1997 года похищалась нефть и нефтепродукты через компании Асертан, премьера РТМ Сабирова, Фух. через компании Асертан, ООО Нарси Ойл и ООО Сувар а также через компании «Татнефть», «Башнефть», «Лукойл», «ТНК», «Седанко». Эта нефть списывалась через банк КБ «Гарантия» Нижний Новгород. Директором КБ «Гарантия» был в то время Кириенко, и он же президент ООО «Нарси Оил». Тогда этой группой было вывезено за рубеж нефти на сумму не менее 10 миллиардов долларов США. В связи с болезнью Ельцина, Кириенко, будучи уже премьером России, пытался вернуть эти 10 миллиардов долларов обратно в виде займов кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США. Для проведения этой операции и перечисления двух траншей в Россию 400 миллионов долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная Дума РФ не ратифицировала, не ратифицировала этот фиктивный займ, предложенный Кириенко. Несмотря на это, Кириенко перевел деньги в Австралию, в республику Науру, после чего... Эти денежные средства осели на личных счетах Чубайса, Шаймиева, Березовского, Абрамовича, Дьяченко, Касьянова, Кириенко и Игнатьева, после чего был объявлен дефолт в августе 1998 года. Дефолт. 1998 года был вызван именно тем, что оформленный тайно кредит МВФ два транша по 4,8 миллиардов долларов США ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное увеличения курса долларов в связи с дефолтом скрывали совершенное хищение и отмывку поступившей валюты. Скрытые финансовые потоки под видом этих двух траншей, получение которых было невозможно без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов, вывезенных Шаймиевым через АСР ТАН, были вскрыты заместителем председателя комиссии по коррупции в Государственной Думе РФ журналистом Щекочихиным и доложены на заседании Госдумы РФ. Но вскоре, вскоре после этого факта Щекочихин скоропостижно скончался после отравления неизвестным ядом. На сегодня чтение заканчиваем. Продолжение следует. Всего доброго.